Мы привыкли обращать внимание на новые модели, но часто не замечаем исчезновения старых. Например, компания Opel недавно решила списать семейство Insignia. Производство остановит уже до конца текущего года, а преемник, если и появится, то не ранее 2025 -го. Формальной причиной стало переформатирование производства на родине марки — в немецком Рюсельсхайме где за счет снятия Insignia из конвейера планируют нарастить производство свежего семейства Opel Astra и соплатформенного хэтчбека DS4. Фактически новые хозяева бренда стремятся избавиться от наследия General Motors и поскорее сделать Opel полноценной частью концерна Stellantis, что как раз и предполагает унификацию с другими марками. Впрочем, по-настоящему легендарного статуса Insignia заработать не успела, ведь если компания из Рюссельсхайма занимается производством автомобилей с самого начала 20 века, первый автомобиль Opel показали публике еще в 1902 году, то слово инсигния появилось в длинном перечне ее моделей только в 2008 году, буквально вчера по историческим меркам. К тому же громких гоночных побед или других достижений за инсигнией особенно не числится. Кстати, в Америке эта же машина продавалась под куда более славным именем Buick Riggle. А в Австралии на нее наклеивали шильдики Холден Комодер. Другая потеря вызывает не в пример больше эмоций. Компания Renault завершает выпуск модели Миган. Производство машин с таким названием началось в 1995 году. То есть получается, что Миган уходит от нас в возрасте поэтов. Производство продолжалось 27 лет. За это время машина сменила четыре поколения, причем люди с бензином в крови наверняка будут с грустью вспоминать великолепные заряженные версии с индексом RS. Последняя такая машина с мотором объемом 1,8 литра развивала 280 лошадиных сил. Французская зажигалка успела войти в историю. В 2019 году Renault Megane RS Trophy R установил на Нюрбургринге новый рекорд, скинув с пьедестала Honda Civic Type R. Интересно, что при создании автомобиля рекордсмена инженеры не столько увеличивали мощность, сколько снижали массу и работали над аэродинамикой. Но все это уже страницы истории. Тем более, что отставка Мигана – это часть политики полного отказа от двигателей внутреннего сгорания. Именно поэтому модель уходит не полностью. На некоторых рынках остается электрохэтчбэк Renault Миган и Тек. Но это все-таки уже другая история.